Решил на макрош есть режим, думаю, поснимаешь вот этот белый мусор, да. Ну вот, видите, это же макрорежим, очень мелко. Вот мой палец, за вот такой большой. Э -э вот такой вот мусор я помню уже очень долго. Вот. Снежинки, которые ну, классические, да, красивые, я только в детстве помню. Вот этот мелкий мусор, он только крупнее бывает. Вот эти острые, видите, продолговатые такие шипы, да, и вот эти вот какие-то комочки. Вот это вот только размеры увеличиваются. Оно может быть очень большое. Комья такие летят. Когда около нулевая температура. А в основном вот такая вот. Ну, вот другой на столе теперь вот на улице. Другой ракурс. Ну, какие-то палки, блин. Ледяные палки. И комочки. но ну, вблизи он уже не может, но так вот. Ну, очень похоже на крошку из Поролона. Особенно вот это показывает западных этих, когда запаковывают какие-то видео. Такая рассыпчатая. Как вот только ты там бегают или какие-нибудь другие животные веселятся в нем прыгают, он такой налипает, ну точно. Особенно вот здесь это я уже ближе к земле снимаю. Вот, как это наглядит? Вот, вот, комки и вот эти же тоже иголочки ледяные, вот, да. Даже не шипы, а иголочки ломаные. Вот такое вот типа познавательное. Пока.